По поступкам это вообще отдельная тема. Вот это вообще отдельная тема. То есть смотрите, как часто мы а, говорим, ну как же, он же мне что-то обещал, вот он обещал мне, что он там приедет тогда-то, тогда-то, или он что-то сделает. А сам он не сделает. он меня не любит, мы говорим. Но сколько раз такое происходит у нас по отношению к себе самим? То есть мы себе пообещали, я не знаю, там не есть гадостей, а пойти там, например, плавать или заниматься балетом, или заниматься вокалом, или что-то еще там, не ругаться матом, не пить или наоборот там есть что-то, да. Пообещали и не делали. Ой, думаю, как часто. Начать новую жизнь с нового года, с понедельника. И не делаем. Но при этом мы возмущаемся, когда другие люди не выполняют своих обязательств. По отношению к нам, по отношению к кому-то еще. Ну, как это так? Он может не делать. Но когда по отношению к нам люди не выполняют обязательств, и это значит всего лишь то, что они нам показывают наше отношение к себе, да, и тут вот важно остановиться и спросить себя, а, собственно, что мне человек зеркалит, где я не выполняю обязательств, и мы, как правило, сначала смотрим, смотрите, как интересно опять на других, и мы, как правило, говорим, я всегда выполняю свои обязательства по отношению к другим, да, но а по отношению к себе-то, а вот по отношению к себе-то как раз и не всегда. Вот первый такой момент. Про те же подарки, например, да? Хочу, чтобы мужчина дарил мне подарки. А сама я, теперь, да, вопрос на себя переводим. Сама я часто себе подарки делаю, то есть я позволяю себе делать себе подарки. Вообще, у меня есть такое понятие, как подарки себе, Потому что подарки себе, ровно, точно так же, как и подарки другим, это могут быть совершенно такие разные вещи. Да? Это может mm -hmm. быть что-то купленное, да, что-то материальное, что-то, для чего нужны деньги. И, и это может быть что-то, для чего не нужны какие-то большие вложения, да, что-то эмоциональное. Да? А, какая-то ну, поездка, может быть, все равно, там скажете, денег требует. Но какая-то прогулка, там, посещение какого-то симпатичного, да, там интересного места. Общение с кем-то, да, позволить себе, в конце концов, вечером просто поделать там, то, что я хочу, например, да, а, такие вещи.